8.03 на Николай Корыдкова, примерно время 20.40, был дорож транспортного происшествия. А при повороте налево нарушение требований дорожной разметки на проезжей части не предоставил преимущество движения транспортному средству Mitsubishi Galant, из-за чего данное, данное транспортное средство при резком торможении совершил наезд настоящий стоящие на два транссредства это Рено и Почему вы нарушение поворачиваемыми налево нарушаете требования дорожной разметки? Не видел разметку. М? Не видел разметку. Не видели разметку. Угу. То, что было дорожное происшествие, вы видели? Нет. Вы не видели. В итоге его догнали потерпевший, потерпевший водитель Mitsubishi Galant и вам пояснил, что я совершил наезд на два транспортных средства, вернитесь на место происшествия. Был? Да. Было. Почему вы не вернулись? В связи с тем, что машина была не моя, я испугался и ушел домой. Угу. Поясню, что у нас Nissan Pitefinder был на ремонте автосервисе, да? Вам пригнали автомобиль на ремонт. В тот в... момент он уже не был в автосервисе. М? В тот момент он уже не был в автосервисе. Он занимался я. Занимались вы. Водители, то есть собственник э, транс средства не сам, не знал, что автомобиль ездит по городу Твери. Нет, не э, в итоге административное расследование. Была связь с собственником, нашли собственника, и собственник только вчера узнал, что его транспортное средство не находилось в сервисе, а передвигалось по городу Киев. Собственнику вы тоже не заявляли, что было дорос транспортное происшествие, да? не позволяю. Как выясняется, что у нас Агжи, не имеющий права управления водительское, не получал, да? Почему не сообщили в ГИБДД о данном факте? Как? Водитель машины тогда у меня уже вместо парковки, я припарковался, сообщил, что к моей вине произошло ДП. Как машина была не моя, я поднялся в квартиру и закрылся в квартиру. Ну если автомобиль не ваш, то вы что вы испугались или получили? Да? А чего испугались? Я не знаю ответственности или чего? Возможно. Если ваш автомобиль пострадал, нет? Нет. Контакта не было. А чего вы тогда испугались? Не Понятно. знаю. А как вы да. управляете рассестом, который вам оставили на ремонт? Вот с чего вы решили то, что вы можете им управлять? Перегонял с места ремонта. А куда перегоняли? Да чтобы что владельца. А почему собственник не может приехать на место ремонта и забрать его? Может, просто у нас там не было места больше. А уведомили о том, что вы перегоняете? Нет, не не... А как он должен был оттуда забрать? Я позвонил, приехал, и забрал. А у вас не... нет водительского удостоверения? А как вы тогда решили перегнать автомобиль? Шароши. Как ошибку? Она думная ошибка, правильно? Вы же подумали перед тем, как сесть за руль, будучи не имея права управления? У вас не нарушил правила. Собственник как узнал о ДТП? То, Солнце, только так вчера узнал об этом?